Добрый день всем! Приветствую вас на вебинаре «Уникальное торговое предложение 3CX». Меня зовут Татьяна Мелушкана, я являюсь менеджером в компании 3CX по работе с партнерами и работаю с партнерами из стран Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Цель нашего вебинара сегодня – обсудить уникальное торговое предложение 3CX, которое поможет вам при продажах нашего продукта. Общаясь с клиентами, выделяйте семь уникальных рыночных преимуществ 3CX –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 В редакцию «Стандарт» включен базовый функционал, такой как голосовое меню IVR, приложение 3CX для iOS Android, голосовая почта, общая адресная книга, 25 участников веб-конференции, журнал вызовов и многое другое. В редакции «Про» добавляются следующие функции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 Вы выбираете редакцию, которая наиболее соответствует требованиям клиента по функционалу. У клиента есть возможность получить также бесплатную лицензию от 30x, лицензию редакции «Стандарт» на 4 или 8 одновременных вызовов.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 дополнительно зарабатывать на предоставлении своих услуг, например, размещение на ваших ресурсах хостинг-провайдер, аренда и продажа телефонов, септранки от операторов, с которыми вы сотрудничаете. Третье преимущество ⁇ это простая установка.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 Если вы используете поддерживаемые аппараты IP-телефоны, у нас есть готовые руководства по plug-and-play, поэтому вам не нужно будет тратить часы на настройку новых телефонов для своих клиентов. То же самое касается септранков. Каждый пользователь э, сможет пользоваться 3CX как со стационарного компьютера, так и с ноутбука и смартфона. Четвертое преимущество – это простое управление.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 Pvx статус. Здесь отображается информация о состоянии АТС, подключенные транки, добавочные номера, количество одновременных вызовов, IP-адреса в черном э, списке, статус автоматического резервного копирования, э, результаты проверки сетевого экрана и состояния сервисов. Information. Здесь показаны ключевые параметры данной инсталляции 3CX. FQDN, внешний IP-адрес, FQDN и MCU-сервера веб-митинга, информация о вашей лицензии и подписке на обновления. Event Log, Activity Log, журналы для отслеживания критических событий в системе и анализа неисправности АТС. И апдейт обновления АТС через сервис обновлений 30x.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 Uh, или allow access from specific IP addresses. Опция ограничивает доступ в интерфейс управления 3CX определенных адресов или подсетей. Extension Security Advisor uh, мониторит защищенность добавочных номеров АТС и выдает предупреждения и рекомендации, если имеются проблемы с безопасностью учетных записей. Веб-интерфейс 3CX прост в использовании и интуитивно понятен для пользователей. Вы легко можете создавать, импортировать или изменять пользователей, создавать очереди вызовов с определенными стратегиями, добавлять тип транки настраивать IVR, управлять IP-телефонами, не подключаясь к каждому отдельно и многие другие функции, связанные с настройкой и контролем работы системы.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 В данном отчете также можно прослушать разговор. Сам пользователь также может управлять своим IP-телефоном из программного веб-клиента, что включает следующие действия. Call pop-up карточка вызова. Принять, отклонить, перевести вызов на настольном телефоне. Easy call transfer park – простой перевод или парковка вызова. Позволяет перевести или запарковать вызов одним кликом. Индикация присутствия – присенс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 и избежать ошибок. Пятое преимущество ⁇ это удаленная работа. Эта тема стала особенно актуальной в последнее время. Мы предоставляем все инструменты, которые помогут клиенту организовать удаленную работу.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 Следующее преимущество – это функционал call и контакт-центра, который позволяет создавать разного рода маршрутизацию вызовов и контроль с помощью отчетности. Очередь вызовов маршрутизирует все входящие звонки по определенной стратегии. С 30 cx агенты имеют возможность входить и выходить из очереди вызовов или вход в систему можно автоматизировать в соответствии с их сменами и временем перерыва.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 Ответил на последний звонок и при следующем звонке начинает распределение на следующего агента в списке. Это предотвратит перегрузку первого агента в списке звонками. И вызов по квалификации. Маршрутизация на основе навыков агента, например, язык. Русский, английский, французский. Эта функция является доступной в редакции Enterprise. Также у нас есть такие важные функции, как прослушивание, шепот и вмешательство, доступные в лицензиях редакции Pro Enterprise. Прослушивание позволяет супервизорам прослушать вызов агентов без обнаружения себя или наоборот. Это может быть полезно для последующего фидбэка и коучинга. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым операторам, при этом другой вызывающий абонент не может их слышать. Вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. Особенно это полезно, если вы понимаете, вы слышите, что разговор идет под откос. Отчетность о звонках. Очень важная функция для любого контакт-центра. Как долго агенты разговаривают по телефону, сколько входящих и сходящих звонков они делают и принимают, какова общая производительность ваших очередей. А наши отчеты отвечают на эти и многие другие вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов, которые могут проанализировать качество обслуживания клиентов. Панель колл-центра и оператора Wallboard, которая также показана на экране, позволяет супервизорам контакт-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и контролировать уровень обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Статистика включает в себя следующее. Ожидание звонков – waiting. Общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов. Количество отвеченных вызовов – answers. Abundant, количество оставленных, неотвеченных вызовов. Agent busy – количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы. Всего – это общее количество вызовов, отвеченные и неотвеченные, и callbacks – это обратные вызовы, количество запрошенных обратных вызовов клиентами. Менеджеры очереди также могут настроить панель колл центра своей команды с именем и мотивационным сообщением. Это можно легко изменить из веб-клиента. Live-чат.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 В России нашими крупными клиентами являются Росатом, многие структуры Газпром, российские железные дороги РЖД, Айфранс в России, подразделения Аэрофлота в Екатеринбурге, Краснодаре, Бишкеке, сеть отелей Айзимут, Центр обработки данных Ростелеком и многие-многие другие. Рассказывайте своим клиентам об опыте наших международных клиентов. Это поможет вам при продажах. Мы подошли к завершению нашего вебинара сегодня. Уверена, что перечисленные выше преимущества системы 3CX помогут вам убедить клиента приобрести и использовать систему 3CX. Поэтому смело рассказывайте про наши преимущества. Благодарю всех за внимание. Если у вас возникают вопросы, вы можете задать мне их, отправив электронное письмо на адрес tm.3cx.com. Спасибо всем большое и до свидания.